Анекдот. Агент, рекламирующий пылесосы, заходит в очередную квартиру и демонстративно рассыпает мусор по прихожей, заявляя хозяйке: "Хозяюшка, если мой пылесос не соберет все это до последней пылинки, я это все съем. О, а вы куда? Молодой человек, я за ложкой." У нас третьи сутки, как отключили электричество. Ты все продолжаешь думать. Я же говорю: ставь лайк и комментируй. С тобой был желтый мужик.